Всем привет, дорогие друзья, из Афьона, Греция. Сегодня мы в этом видео покажем вам рынок в турецкой провинции, непосредственно в городе Ихсания. И вы узнаете, отличаются ли цены на рынке в Алании и в турецкой провинции. Поэтому обязательно подписывайтесь и пишите ваши комментарии. Ну а сейчас вместе идем на рынок. Ношение масок на рынке обязательно. Рынок сюда приезжает каждую среду, и на рынке есть абсолютно все. Продукты питания, саженцы, одежда, какие-то предметы домашнего обихода. В общем, есть абсолютно все. Конечно же, продают масло, сыры, яйца. И, конечно же, есть баклава. Свежая, вкусная баклава, мороженое. Очень много народу, потому что, как я уже говорила, рынок приезжает раз в неделю. Обязательно привозят судюк. Самый вкусный, самый. Настоящий турецкий суджу. Здесь мясные ряды. Кстати, в Алане на рынке мясо не продают, а здесь, как вы видите, мясо продают и сюда мясо привозят. Посмотрим, что здесь с ценами. Целая курица стоит 10 лир, хемиксис э, без костей тоже 10 лир, багет тоже 10, 10 лир. В общем, вот такая вот история. Сыр, домашний сыр. Здесь начинаются овощные и фруктовые ряды. 5 килограмм лука 10 лир баклажаны 5 лир перец 5 лир огурцы две с половиной лиры очень много фруктов все точно такие же фрукты как и в алании 8 лир Бананы, персики 6 лир, виноград 6-7, яблоки, клубника 10 лир. Также есть груши 6 лир и яблоки по 6 лир. Дыни. Вот эти вот дыни, кстати, очень-очень-очень вкусные. Лимоны. Большой выбор всего. Так, Айхан здесь что-то присмотрел. Слива. Слива. Айхан Неалла Джексон. Доматес. Ага, Айхан будет брать сейчас огурцы и помидоры. Местные покупают всегда очень много килограмм баклажан, перца, моркови. Рынок, в принципе, друзья, ничем не отличается от нашего аланийского рынка. Здесь есть также абсолютно все, и арбузы, и бананы, и все сезонные фрукты, и овощи, персики, абрикосы. Уже поспел виноград. Вот это я вам хотела показать. Поспел виноград 7,5 лир. Кто какой любит. И вкусные красные персики 7,5 лир. Решили взять вот эти персики. Я люблю немножко мягкие, жесткие и супер мягкие. Не люблю. А вы обязательно напишите, напишите в комментариях, какой виноград вы любите? Черный или зеленый? Я люблю крупный зеленый виноград. Жир 10-10 лир. Очень много здесь перца. Острый перец. Лимон 10 лир. Помидоры. Всякие разные помидоры. Розовые помидоры 5 лир. И 3 килограмма помидор 10 литров. Вот это вот называется бамья. И из нее делают очень много вкусных вегетарианских блюд. Напишите в комментариях, кто ел. Я не очень люблю, но есть очень много любителей. Вот такой вот огромный перец. Посмотрите, он размером с мою руку. И виноград просто супер сочный, классный. Афьонский картофель знаменитый. Есть много разных видов. И из самого крупного делают так называемую крошку-картошку. Здесь персики и абрикосы. Поспели груши, огурцы 2 лиры, с половиной лиры и лук 2 лиры. Вот такой вот огромный картофель размером с мою руку так меня решили угостить арбузом чок-то шеклер? здесь у нас огромное количество дынь, арбузов. Просто шикарно. Так, Айхан взял уже какую-то дыню. 4 килограмма. две кадар? половиной лиры килограмм. Огромное количество дынь и арбузов дыня килограмм две с половиной две с половиной лиры вот такие вот сочные классные дыни так айхана тоже угощают Айхана угостили дыни, вкусно mm. очень вкусно Балги гиби бал Самые дорогие персики на рынке стоят 4 лир. А самые дорогие огурцы стоят 2000 лир. Да, друзья, не пугайтесь. Это до деноминации, когда убрали все нули. В Турции убрали вот эти вот нули. И, конечно же, баклажаны стоят 2, 2 лиры. Здесь также продается разная зелень. 75 курушей, фасоль. 4 лиры. И... Бамья. Большая бамья, крупная. И рынок тянется прям до самого-самого конца. А сейчас мы с вами пойдем на другой рынок, на вещевой. Посмотрим, что же здесь продают. Рынок сюда приезжает раз в неделю. И все местные жители закупаются фруктами, овощами, разными продуктами на неделю. Но сейчас в четверг начинается байрам. И приехали торговцы с сладостями и, конечно же, вещами. Вот здесь разные товары для дома, всякие разные печки, самовары, в общем, все что все, что необходимо. Здесь также продают, как я уже сказала, вещи, обувь, ну и различную одежду. Здесь продают оливки. Всякие, самые разные. Друзья, напишите в комментариях, какие оливки вы любите. Я люблю вот такие вот средние. Вот этими оливками, которые называются Татлы и Очень вкусные, друзья. Просто супер. Шикарные. Поэтому... Когда вы в Турции, обязательно пробуйте оливки. Посмотрите розовые, панджар зейтин. Я, конечно же, люблю больше э, не, не зеленые, не черные, а вот эти вот татлы и шеи, конечно же, очень-очень классные. Yani zeytin olan bölgeler her taraftan zeytin getireceğiz. Ama kaliteden anlamak lazım. Yani ben 50 senedir bu mesleği yapıyorum. Kaliteden anlıyorum. Bunların hepsinde karnım yapıyor. Bu tatlı eşek mesela nereden? Aydın malı. Aydın mı? Antalya'dan hangisi? Antalya'da şu var Antalya. Şu. Aha. Bu serik malı. Serik malı. Serik. Hmm. En güzel zeytin sizce hangisi? Siyah mı? Yeşil mi? Böyle kahverengi mi? Nasıl? Anlamadım. Evet, Siz... En güzel zeytin Aha. diyor hangisi? Diyor? Şimdi, en güzel zeytin kişinin damak zevk eti önlendir. Çoğu ekşili sever. Çoğu siyah sever. Çoğu, yani, çoğu siyahı sevmez. Rekli sever. Hmm. Ha. Damak nasıl hoşuna, görüntüye geldi? Hoşçakalın. Hmm. Bazen biz tavsiye ediyoruz. Bizim tavsiye ettiğimizi yanlış anlıyor. Aha. Bu bayağı kötü veriyormuş gibi bir anlatıma meydana geliyor. Biz onu yapmıyoruz, halkın kendi içtiğine göre hareket ediyoruz. Siz zeytinleri hazır mı alıyorsunuz ya da kendi yapıyorsunuz? Ben kendim yapıyorum. Kendi. Nerede, burada mı Afyon'da? Afyon'da. Bu kırmızı panzarına yapıyoruz bunu. Ha. Renk şey gibi. Aha. Oğlum yiyorum şey. sen misin? Işte. Tatlina. Tatlina Hı, tamam. evet. <gülüyor> очень вкусные Друзья, очень вкусные оливки Это что-то невероятное А вот эти оливки Почему красные, знаете Они просто окрашены в свекольном соку очень здорово. С перцем всякие разные. Yeah, yeah, yeah, yeah. Друзья, мы все-таки взяли вот эти вот татлы, татлы эшек. Пол килограмма всего 10 лир будет стоить пол килограмма на завтрак. Просто шикарно. <gülüyor> Bu domadın ufak koyuyor. Bu Hı -hı. manzalin zeytini, o memecik zeytini. Hı -hı. He, hepsi sınıf sınıf. Yıllar, yani girden gözüyor. Hepsine aynı zanaatlı ama değil. Hepsi dizleri ayrı. Diz ayrı. Hı -hı. Kimisi mesela iri çekirdek olur, kimisi ufak çekirdek olur. Hı -hı. И здесь начались ряды, где продают абсолютно все вплоть, видите, до ковров, одеяла, одежда, подушки, покрывала, шторы. Ну и, конечно же, обязательно здесь продают шаровары, друзья. Сейчас я вам покажу настоящие афьонские шаровары. Вот так вот выглядят, друзья, афьонские шаровары. И, кстати, история шаровар в Турции такова, что в Турции шаровары носят только женщины. Но в Алании и в Мерсине шаровары носят мужчины. Вот вы видели черные шаровары, которые носят в Алании. Так вот, это только в районах Алании, Анталии и Мерсина. А так, по всей Турции... Шаровары носят только женщины. Много разной обуви, шлепанцы, носки, корзины для рынка, стеклотара всякая разная. В общем, все по две лиры, штука по две лиры, штука по лире, по пять лир. Носки три. Три пары пять пары лир. В общем, огромный рынок. Хотите джинсы? Есть джинсы. Брюки, джинсы, футболки. Все что угодно. На любой вкус. И очень много вещей, которые продаются, например, по 10 лир. Вот из этой кучи все что вы возьмете все чтобы вы не взяли стоит 10 лир смотрите детские футболочки например какая фирма с ч здесь тоже чтобы вы не взяли детские платьишки. 7,5 с половиной лира все что не возьмешь здесь 5 лир здесь тоже 7,5 лир что хочешь бери. А также продают птенцов, птенцов, гусята, утята и и индейки. Ой, ой, ой, ой, ой! Все сразу испугались. Какие маленькие, красивенькие. Это птенцы курицы. Уточка, маленькая уточка, стоит десять лит. Ай-ай, кусается. Очень много-много разной одежды. И как вы видите, цены очень даже приемлемые. Вот они, шаровары. Хочу показать вам еще раз шаровары. Вот они традиционные афьонские женские шаровары. У меня, кстати, тоже такие есть. И они очень-очень-очень супер удобные. И как я вам говорила, в Турции шаровары носят. Женщины только в южных провинциях черные шаровары носят мужчины. И шаровары, друзья, из натуральных тканей стоят 30 лир, шьют их местные портные. А если из синтетических тканей, то всего 15 лир. В общем, как вы видите, на рынке есть абсолютно все. Вот так вот выглядит, друзья, местный рынок в Афьоне. Обязательно пишите ваши комментарии, как вы думаете, отличаются ли цены или нет, как вам ассортимент. Но ассортимент оливок просто потрясающий. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, что оно было интересно. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал, заходите в нашу группу на Фейсбуке, оставляйте свои комментарии. Ну и, конечно же, приезжайте в Турцию при первой возможности. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока.